Новое место регистрации требовали указать. И народ указывал этот адрес МВД который выдал паспорт. Так я им точно так же говорю. Я говорю на этот же адрес, пожалуйста. Я беру паспорт, только его разворачиваю, а там пластиковое ламинированное вот это вот, там вексель типа кусочек-то, пластиковая -то, вот этот вот ламинированный. Она вот эту штуку, я смотрю, и там что-то написано было, ламинированная такая штучка не больше паспорта а ровно такая же страничка. Она ее выхватывает, я говорю, а вы что, куда ее вы потянули? А типа пометочка, пометочка, покраснела, там, позеленела, не знаю как. А отдельная пластиковая страница с обратной стороны, ты сам видел своими глазами, что она оттуда вытащила какой-то лист. Да, она его выхватила, он уже был оторванный, но он лежал там. Она выхватила, ой, я забыла там это, как... Меня вот это вот дело удивило очень сильно. Прямо она взберывала его от, от меня. Ну, интересно, что она за корешок-то там вытащила. Поменялась в лице свете кожи, потела, выдернула его. Она выхватило это сразу, быстренько раз под стол, вот так вот руку спрятала Ну вот наше предположение подтверждается. помни что они там предъявляют друг другу. Векселя, вот видишь, тут твоя, это, тут твой отпечаток вальца стоит кровью. Она действительно только в присутствии двух половинок. То есть в банк нужно две половинки сдать. И эта ценная бумага отправляется куда? бы не выходил, что РФ там не вступал. Они никому из не писали в паспорт, не прописали все свои ранее подставленные подписи, согласия, отзывы. Я вообще хотел его аннулировать, эту персону, нахрен она вообще нужна. Ну Мне непривычно, я говорю, привыкайте. Я говорю, ни в каком законе говорю, не прописано, что запрещено в МФС прописывать паспорт. А персона хочет у вас, как бы, погасить. Гражданин, вот это и есть форма 1П. Физически находится, вот это физическое лицо на, находится в МВД а регистрирует его по другим, по другим адресам. Фактический адрес в МВД, а юридический адрес, по которому и присылают все повестки и т.д. и т.п., это вот адрес регистрации персоны. Точно, конечно. Вот это, вот это прямо фишка конкретная. Регистрации у него нету, а фактически он находится в МВД, там, где его и создали. Ты вышел на тот путь, который они не ожидали, регистрировать персона именно на их адресе. Антон, здравия. Здравия. Это Дмитрий. Ну, в двух словах. Я когда паспорт менял, потерял его. Ну, ушел в плавание долгое, да, решил поменять паспорт. Вот. Чтобы правильно составить, там, в Т1 вот это все написать, все вот эти акцепта там и так далее там тому подобное. Перед тем, как заполнять все это дело, заявление, да, я долго изучал, там сидел, ко мне под конечно подошли работники, поинтересовались, что я тут, все же документацию изучали и так далее. Вот. Смысл в чем? Что когда я пошел получать, писать заявление на все это дело, я там начал с ручкой красной зачеркивать, потому что там заявление, когда замена потери паспорта там и так далее, да, там паспорт и сервис прописывался, я это все зачеркал красной ручкой. Смысл в чем? Когда я пришел получать, они увидели меня, зашушукались, меня сразу же вышла начальница, забрала мой паспорт и позвала меня в кабинет к себе. Ну, и говорит, что вы там хотите, там что-то что говорить, там еще что-то. Я говорю, вы мне дайте, я проверю все. Она мне дает форму П-1 проверить, и так далее. Вы, говорите, перепишите, здесь неправильно написали. А я вместо фамилии написал имя, отчество и фамилию потом, ну, переделал там. Потому что в СССР не выходил, что РФ там не вступала и так далее. Она говорит, перепишите тут типа неправильно. Я говорю, зачем? Я говорю, я что надо, то и сделал. Она говорит, нет, так не пойдет. Я говорю, ну хорошо. Переписал вот это верхнее, да, восьмой пункт там я могу сделать, а следующий типа нельзя по регламенту. Я говорю, покажите, докажите. Она мне приносит этот 773-й вот типа ну читайте я говорю а где он ни ну, печати ни подписи ничего нет ну это типа рабочий вариант типа в этом в интернете там есть я говорю в интернете всегда, всегда пишут я говорю там ерунду всякую пишут ну не суть смысл в другом я когда э, начал переписал переписал это все это дело поставил э, как бы, подпись зачеркнул свою и ну на заявление же, перед рассмотрением же надо расписаться. Я зачерпнул, написал ЦФБАЙ, потом своей фамилии написал три точки и последнюю букву поставил. Вот. И что получил, расписался цифбай, фамилию Аэр Пашкайл. Она удивилась этому, говорит, зачем, зачем так делаете и так далее. Я говорю, ну, не хотите, говорю, по-хорошему, я говорю, я по типа сделаю. Ну, и так далее. Ну, короче, разговор такой ни о чем, у это все это было. Я переворачиваю страницу, проверяю, ну, на другой стороне. Я говорю, я, я здесь напишу себе, говорю, вот такие вот пометочки, что э, третьим лицам там не передавать, без регрессии такой, без ущерба, вот это все это дело. Она как стрепенулась и... Говорит, нет, зачем, какой вы, что там, так далее, и тому подобное. Я говорю, ну хорошо, давайте паспорт посмотрим. Я говорю, беру паспорт. Фишка в чем была, самое интересное. Я беру паспорт, только его разворачиваю, а там пластиковое, это, ламинированное, вот это вот, вы где-то с кем-то разговаривали, э, там вексель, типа кусочек-то, пластиковый, вот этот вот, доминированный. Она вот эту штуку, я смотрю, и там что-то написано было, ламинированная такая штучка. Э, не больше паспорта, а ровно такая же страничка. Она ее выхватывает. Я говорю, а вы штуку дай вы потянули? А типа пометочка, пометочка, покраснела, там позеленела, не знаю как. Вот О, чего, чего, чего? А отдельная пластиковая страница с обратной стороны. Да, ну вот которая, где ламинированы, где фотографии ламинируются. Но... Делая вот этот вот. И там корешок как будто срезан. Отрезанная страница. Предпоследняя или какая там она получается. Но... вот Про нее у тебя с кем-то ты там разговаривал, что там она какая-то там может быть больше, может быть меньше. Мы том... Она короче... Подожди. Она, короче... Подожди. Да. Подожди. Учись паузы ловить. Мы предположили со многими людьми, что там мы рассматривали и под микроскопом, и по всякому, мы предположили, что там идет отдельная отрывная, это, тоже, либо какой-то лист, либо также заламинированный лист. Но подтверждение этому никто не получил. Хотя по всем признакам там именно идет это, ну, отрезная линия, то есть отрезает специально с обратной стороны. А ты, ты, ты, сейчас, ты сейчас говоришь, что ты сам видел э, своими глазами, что она оттуда вытащила какой-то лист, правильно? Да, она его выхватила, он уже был оторванный, но он лежал там, понимаешь? И он точно такой же по ламинации, как вот, как вот в паспорте, вот этот вот э, заламинированное белое, вот это такое продолжение, таким же цветом белым, чисто белым. А теперь вопрос: там как он выглядел, этот лист? его разглядел? Размер такой же. Давай описывай подробно. Так, так, такой же, как у паспорта. Вот это, как обычная страница, точно такая, залуминирована, но она не вся заламинирована. Это потому что там было пропечатано, какие-то что-то было напечатано, понимаешь? Не, не ручка писана. Не цветные, имена, а вот именно вот это как у белым по черному было. Она выхватила, ой, я забыла там это как положила вот, типа, чтобы на контроль там что-то. Ну, какой -то, короче, хинею хи хи хи хи хи понесла, понимаешь? Я говорю, и сразу же по меня вот в лице аж припотело. Ее морозило все, то она тут сразу же схватила, понимаешь, реакция какая была. Меня вот это вот дело удивило очень сильно. Понимаешь, а потом <с>... я уже взял вот, вот эту вот информацию. Стой. ты на видео или на аудио писал? Я, я, у меня было и видео, и аудио вот это вот дело, но оно у меня почему-то не сохранилось. Я тебе там ау, аудио прислал, где я выписывался и хотел прописаться к ним. К ним же. Я говорю, а вот эта ерунда у меня как раз и не сохранилась. Как обычно, закон подвости. Стой, слишком много слов. Давай короче об угу. Напомни имя. Дмитрий. Дмитрий, еще раз повторяю вопрос. Аудио или видео того, как она выхватила этот э, квиточек? из спас... Нету. Нету? Очень плохо. Согласен. Не очевидцев, ничего? Один на один были, да? Конечно, я выпроводил всех. Mm -hmm. Чтобы она могла со мной разговаривать. Так в итоге, что я сделал? Я написал от руки волеизъявления, что к данному паспорту, к форме P1 приложили мое волеизъявление. И написал, какой-то, такой-то хочу. Все свои ранние там, подписи, там соглашения отзываю, там, безответку и все такое. Вот, и второе, необходимо, так, выдать копию, заявления вот этого, приложенной вот этой вот волей заявлением. Мне на третий день она принесла вот это все, это дело, подписанное начальником э, вот этого УМФЦ, УМВД, Министерства внутренних дел, Кировскому району, вот. Он мне это, все это сделал. Я говорю, точно, говорю, при, приложено. Точно приложено. Все. То есть заверено, все. Через месяц я прихожу туда э, в управление. в это, Я говорю, мне нужно проверить. К подошел. Я говорю, мне нужно проверить, как моя воля исполнилась. Э, я в базе Мир должен числиться, что не в розыске. Все остальные данных не должно быть. Ну и что ты думаешь? Они мне то сначала маленькую девочку какую-то прислали, потом другую прислали. В итоге пришли к тому, что я говорю, давайте, я говорю, вызываю говорю, к себе на прием, если у него там пандемия, с него нельзя проходить. Ну, отказались, естественно. Пишите, говорит, там в письменной форме, что вы хотите. Я им опять волеизъявление написал, что это как проверить мне, отдайте приказ нижестоящему, там, э, той то это, то чтобы она мне уведомила зрительно и документально, что меня нет в базе. В итоге мне пришла отписка, Чер... я через куст это сделал, чтобы в течение 10 дней это все сделали, а не в течение 30, там, как у них положено. Пришла отписка, что типа, и третьим лицам не передаем, только mm. по федеральному закону действует, вот и все, такие дела. Я хотел, видишь, чем на этой форме П1 написать, мне не дали, меня специально вызвала к себе начальница, чтобы я там на наборогозил ничего. Вот у меня такой вот вопрос, как мне это дело сделать, либо опять заново славнее его отправить, как-то по-другому сделать. Я не понимаю. А почему? Ты, не, ты по идее, вот там есть 18-й пункт, иные сведения. Ты мог туда записать все, все, что хочешь. Мне не разрешили. Вообще, прямо прямо она вырывала его от, от меня. Мне поэтому, как бы, она к себе и позвала, чтобы я ничего такого не сделал. Видишь, они никому из СССР не писали в паспорт. Мне прописали. Я, я им, как бы, уволили заявление месяц подачи ну, заявления обычного я более заявление сделал что там э, по поводу печати по поводу русского языка там ну все вот эти вот ошибки эти указал которые они делают а. вот, они, но они все равно ошибку как бы сказать все как обычно к обслугам единственное то что мне адрес изменили то что я родился там то там -то, и потом ФСР, РФСР сделали. Все мы РФ сделали рф Вернее, всем РСССР только ставит, а мне еще и СССР поставили. <свят> Потому что я им сделал э, цветную копию этого свидетельства о рождении. Я прямо ей к начальнице пошел, прямо. Я говорю, вот смотрите, цветная копия. И здесь прямо написано на месте рождения водяными знаками, я говорю, специально для непонятливых, что тут написано СССР. Я говорю, сделайте мне как положено. Я говорю, я вам там в подписал это все. Ну, озвучил это все, естественно. Вот. Ну и вот мне и записали. Без всяких кликов, скандалов. Жена моя пошла, меняла свидетельство о рождении, там неправильно, там, ей ее вот эту вот букву, фамилии Ей поменяли, ей тоже сыр-сэр поставили. Я говорю, что к чему так быстро, так легко делаете без всяких. Тут через суды, еще через чего-то, а тут так просто. Меня вот это вот тоже напрягло, заинтересовало. Ну, странно. Такие дела. Странно. А в самой форме 1П указывал РССР? Конечно. Угу. Ну, все, там... как в этом свидетельстве рождения рождении, написал. Сервис, СЭП, все. Так, положено. А теперь, и, да. и теперь точно вспомни, что ты хотел написать в 18 пункте. Я хотел написать то, что я написал, потом заполнил волеизведение, чтобы его приложили тогда к этому. Что вот я, то есть я написал просто-напросто. «Живой мужчина, Дмитрий, хочу, двоеточие, все свои ранее подставленные подписи, согласия, отзываю, без акцепта, нет договора, нет контракта, без оборота на меня, кроме выгоды, сохраняя за собой свои все права, в том числе имущественные, без ущерба, без регресса запрещая трансграничную передачу собственных и персональных данных третьим лицам. Все. Это ты написал в волеизъявление на отдельной бумажке? Да, да. И я это то же самое и хотел написать на 18 пункте. Где? В 18 пункте, да? Да. А теперь мне скажи, взаимосвязь есть какая-то между формой 1П и волеизъявлением, или, или они отдельно были поданы? Они все вместе сделаны, понимаешь? У меня, мне пришло, как бы, э, вот это вот... Э, ваше обращение, поступившее в ОМВД по Кировскому району, город Томск, зарегистрировано под номером таким-то. 11 числа рассмотрен, направляем вам копию заявления о выдаче замены паспорта гражданина Российской Федерации. За номером таким-то. Подпись начальника такая-то. Все, как бы сказать, официальный документ, там печать для справок большая, там копия верна, этот самый лейтенант полиции Павлова, там с росписью, все, с расшифровкой. То есть у меня на одном листе сделана, как бы, форма p 1 отпечатана, да, первая, вторая страница, а на обратной стороне тут же воля на ней тоже так же, это, как и печати, копия верна и так далее. То есть официальный документ с документами, с регистрацией, вот, я говорю, вот эта справка точно работает, волеизъявление точно работает, Приспросил несколько раз, и там в МВД в самом центральном, и здесь на УМФЦ тоже, она говорит, да, она прикреплена именно документально, что волеизъявление прикреплено к форме по 1 ты пойми, я те к чему вопрос задал. Ты просто не слышишь вопрос. Они тебе это все ответили на словах. Да, мы типа приобщили, да, но предложено. А по факту, если вообще левый человек возьмет вот э, два документа, форму 1П и твое выездление, он не увидит взаимосвязи между ними, что это выездление относится именно к, к форме 1П. А в форме, 1п... стой, стой, стой. форме 1П отсутствует сведения о том, что к форме 1П прикладывается какой-то еще один э, документ. Понимаешь? Взаимосвязи да. нету. Не вижу я. С одной стороны, да. Mm -hmm. Ну, с моей стороны, как бы взаимосвязь то типа есть, что я в этом волеизъявлении прописал вот это вот эту форму один форму один п там паспортные данные вот эти вот новые, что именно к нему оно должно иметь дело непосредственно, вот что я именно начальнику писал, что что именно он уведомлены волеизъявлении, вот и мне ответы когда они отдали с печатями, с, росписью, с то есть ручкой расписывается а не в Ну и, и если, да, добросовестные люди, то они приложат твоего лезвения именно к этой форме 1П. Но, э, смотри, допустим, черная мантия, да, возникает какая-то там процесс, и в черной мантии требует там из ОМВД форму 1П. Либо они прикладывают к делу, там, к материалам дела только форму 1П, без твоего волеизъявления. Черная мантия берет, открывает, листает, читает. Форма 1П есть, есть. 17-й пустой, пустой, пустой. Все. Волезявление есть какое-то? Нет, все, дополнений нету. Все. Так я, капитан, что точно так -то сказал, я говорю, мне как бы проверить? выполнили мою волеизъявление или нет. Я говорю, это мне надо совершить какое-то преступление, чтобы меня судья вызвала, и провели, если у нее будет форма один п на руках, и там не будет воли этого изъявления, значит, вы не исполнили мою волю изъявления. А если там не будет форма 1 значит, вы исполнили. Я говорю, это какой-то идиотизм и абсурд. Я говорю, как-то надо говорю, правильно решать более волеизъявления, я говорю, не просто так, я говорю, тут написано, хочу, я говорю, я волю проявил свою". я говорю, в чем дело-то? Я говорю, вы видите здесь перед собой, кого видите? Ну, он тут, тут, тут, я говорю, какой гражданин? А у меня на то время уже была э, справка, это, на советский паспорт, вот, получил я ее. Я говорю, вот, смотрите, я гражданин Советского Союза, я не являюсь говорю, вашей этой <смех> юридиции, вообще ничего, никаких. Я говорю, это, вот этот, говорю, проездной билет мне для моих, как бы сказать, ну для блага, но никак не для какого-то чего-то, какого-то другого дела. Она такая, ну вот, ну пишите, типа, это, вот, более изъявление вам ответит. Я и написал им, как бы, как положено, раскрыл все это дело. На одном листе уложился, чтобы сильно не напрягался этот начальник. Как дальше действовать, хрен знает. Во... Я вообще хотел его аннулировать, эту персону. Нахрен она вообще нужна. Чисто вот как он с Топорком, я посмотрел ваше это... общение. Очень даже интересная вещь вот этого дела. По поводу свидетельства рождения, я имею в виду повторно взять дубрикат, делать, от паспорта как-то отказаться грамотно. но как грамотно от него отказаться? Там все равно у них П-1 Ее же надо как-то удалить оттуда вообще. У тебя там новая информация никакая не пришла по этому поводу? Нет, нету. Значит, смотри, как я вижу ситуацию. Первое, это надо было написать непосредственно в форме 1П. И если это невозможно, либо не влазит, то написать в форме 1П, что типа приложение, вылезавление на одной странице. Ну, это как этот, а и а как он называется, как он вот этого вот делал, прикладывает прикладывает дополнение. Ну, в принципе, да. Ну, но, но это, это это, как тебе сказать, это худший вариант. Лучше прям в этом написать. Прям в форме 1П. Согласен. Вон, Елена Юнг как-то, Ну, у них, видишь, у них там рамки, у них там эти, как их э, называют, стойки какие-то, а там чисто вот кабинет у нас-то свободнее это все в том ске, как -то. Такого нет напряжения прямо. Без масок, без ничего, там, без контроля, без каких-то. То есть там просто-напросто, она тупо не дает, и все. Я говорю, я вот сейчас говорю, напишу ее, я ее предупреждаю, чтобы не было никаких действий, никаких, знаешь, спокойных, без криков, без ничего, просто аккуратно, все, нежливо. Она говорит, нет, что вы, что вы, что вы там, там Дмитрий Владимирович, я говорю, вы к кому обращаетесь? Ну, давлю уже ее конкретно. Ну, мне непривычно, я говорю, привыкайте. Я говорю, я к вам не последний раз пришел. Вот ты хрен узнает, что делать. Еще раз отправить ее в план. Ну, э, я тебе скажу, что она просто тебя переволила. Она тебе навязала свою... Ну, согласен. Ну, у меня был первый опыт, понимаешь, чем дело. Uh -huh. вот. Поэтому тут дело такое. Тут надо экспериментировать по-любому. Но все равно как-то то, что они повелись на это дело. Я вот сейчас думаю тоже в этот в газету дать уведомление вот это, публичное, что вступаю от генерального исполнителя. Вот это дело тоже попробовать сделать. И, и накидать, разоплать и уже по-другому с ними разговаривать. Потому что ну, так делать тоже неинтересно. Опять же, ту же налогу, ту же ЖКХ и все, со всех сторон кружит. Все что-то хотят. Ну смотри, тебе что получается. Вот сейчас вот э, я смотрю с практической точки зрения. Вот допустим, ты оказался перед черной мантией. В черной мантия открывает дело, там только форма 1П. Ты и говоришь, что? начинаешь это, э, доказывать. Типа, а там еще более заявление должно быть, а неотъемлемая часть. У меня есть ответ, она, а, она тебе, ну-ка, где, покажи. А ты говоришь, а у меня ничего нет с собой. Я говорю, ну все, ясно, поехали дальше. Нет, почему? У меня все это есть, просто я ничего не буду доказывать, что у меня там что-то есть. Ну, нахрена мне в черной мантии говорить, что, это самое, прописывать себя с персоной. Нет. Какой? Я тебе говорю, да не важно там, кем ты себя считаешь там, персоной, гражданином или живым мужчиной, не важно. Я тебе говорю сейчас угу. про документы оборот. что Но я понял. В материалах дела присутствует только форма 1П. И то вряд ли там, скорее всего, только лицевая сторона будет. И вот и каким-то образом, понимаешь, тебе надо.. С это... Там уже вне зависимости от того, что вообще в материалах дела, нужно так себя вести, чтобы сделать, выстроить связку. Надо обязательно сказать, там, что типа хочу, чтобы было это, ну, я в воле заявился, я написал там без оборота на меня, без акцепта, то есть я не принял ваши акцепты, я отвергаю вашу юрисдикцию, и вот это все озвучить. Данные факты, и вот тут вот надо выложить козырь в виде это, слов. То есть надо обязательно озвучить, что типа, данные факты подтверждают мое волеизъявление, которое было направлено чуть позже, так как не запретили, не разрешили против моей воли под принуждением не дали написать это в этом, в форме 1П на обратной стороне, в восемнадцатом пункте. Вот, данные, мои слова подтверждаются в направленном на что есть ответ, заверенный. Данные документы вы можете истребовать и это, у начальника МВД из архива. И, и, и данные выразделение, у меня, меня заверили сотрудники МВД, что оно приложено к форме 1П. Все. Ну да. Вот. У меня тем более еще оригинал на руках. Понимаешь? Вот, мгновенно uh -huh. прообразить, как выкрутиться из этой ситуации, это, как говорится, на... Ну, можно сказать, на рее когда тебя вызывают на стрелку, вот на стрелке на, на, на, так называемый, на так называемом суде, надо мгновенно сообразить, что нужно сказать, и как сказать, и как взаимосвязи выстроить. Ну, а как вариант слушать. Да, между обстоятельствами, между обстоятельствами и доказательствами. Ну, тем не менее, как бы у меня преследовало, чтобы меня система просто как бы видела, что типа есть, но данных нет. Я там этого вот преследовал именно. В лучшем случае, просто-напросто, понимаешь, еще э, там недвижимость, там машины на, опять же, на ту персону, как бы оформленное вот это все дело. То есть она, как бы, для блага мне как бы необходима, видишь, в чем дело. Вот, так бы, если бы это бы не было, бы, ничего такого, переписать, как бы, ну. Там часть дома как бы я не могу переписать, потому что там еще информации особой такой серьезной нету, как это все сделать. Просто договор купли-продажи там еще что-то сделать. По той же жене продать свою часть, допустим, да, избавиться от всего, машину также переписать, на нее. ну что еще можно сделать. Я даже пока не знаю, потому что информации столько много, в уши вьют столько много, фильтр внутренний еще не так хорошо работает, потому что как бы утверждений мало определенных, вот. Поэтому пока что набираюсь ему разума, так скажем, в этом плане. Ясно. И... Ну, интересно, что она за корешок-то там вытащил. Вот и меня тоже вот это удивило, понимаешь. Я прям, прямо был сам шокирован от ее поведения. То аккуратный человек, вежливая там, все такая, обходчивая, А тут, понимаешь, поменялось в лице, в свете кожи, потела, выдернула его. Он прямо вот точно такой же, вот как вот нижний, где вот прописано штрих-код, вот, не штрих-код, а этот длинный номер вот этот на белый полосочки, ламинированная такая, вот в самом низу, это, под, под фотографией. Точно так, же, белым цветом он и был. Я-то тот, который паспорт, это, как он предварительно, который ушел-то у меня, я его разбирал просто-напросто. Я его нашел потом, начал его разбирать, когда он ну, стал недействительным. Вот. И там он, оказывается, я его весь весь распаковал, весь розеттывал, фотографию вырезал, тоже посмотрел, что там эти магнитные ленты, две штуки эти есть. Потом вот этот вот листочек, он, он склеенный, знаешь, как половинка листа с одной стороны и половинка листа с другого, и они вместе склеены. И получается как будто один цельный листочек. Вот в общем дело. И там у него края, похоже, заламинированные, да, чтобы он, ну, не кипались углы. Вот, а посерединке там уже что-то было напечатано. И она выхватила это сразу, быстренько раз под стол столу, вот так вот руку спрятала. Все это, говорит, я, говорит, это сам. Забыла. Я там пометку делал, какую-то. Вот так вот Меня это все выделило. Ну вот наше предположение подтверждается, что на, на том месте присутствовала секретная страница, которая не отрывается. Да конечно. Потому, потому, я, я говорю, я вот тут взял ее и рассмотрел. Но там вот явный прямо вот срыв там, знаешь, она как бы на заводе, на станке, когда когда знаешь, пиццу режут этим круглым ножом. Вот. Точно такой же средств с одной стороны, с другой стороны получается, чтобы легко оторвать дух. Mm -hmm. То есть ламинат сам вот этот вот прорезает, остается бумага тонкий, там, не Тип, при, при как, сказать, транспортировке, чтобы он не вылетел, а потом легко оторвался. Вот единственное, то, что я не увидел, то, что там может быть где-то... Номер именно вот красными тоже пропечатанным. То есть, если бы я вот это все бы увидел бы, бы было бы вообще благо А если предположить что вот там действительно вот этот Квиточек, который ты видел, то пересмотрев фильм «Джон Уик да, ты смотрел его? Ну да, конечно. Вот, вспомни, что они там предъявляют друг другу. Векселя достают этот. Да. Штуку говорят, вот видишь, тут твоя, это, тут твой отпечаток пальца стоит кровью. И ты это, по этому векселю должен. То есть они оставляют себе вот этот отрывной талон от, от этого векселя, что они имеют право требования. Ну, увидишь чем там там-то ни моей росписи, ни отпечатка пальца, этого ничего же нету. А, ты в этом в паспорте не расписывался, что? Нет, я в паспорте, в паспорте расписался, как бы, где положено, но я там написал фиолетовой ручкой ЦФБ и фамилию АР. Mm. Ну, просто-напросто, как бы, а на этой задней страничке отрывнуть то я-то ее уже, она же, я даже не успел, я, говорю, только в руки взял паспорт, только начал открывать, рисовать, а у меня она этот листочек выхватывает тут же, Понимаешь? Я из моих рук вот, я вот прям вот так вот вылистаю, как книжку так вот. Знаешь, сначала, два тру листики вот эти, вот, как книжки. Как будто страницу какую-то вещь. Понимаешь, и раз он на нее пластиковый, на этот, лопнулся, на она его выдергивает тут же, и все. То есть, я там на том листочке, на, грубо говоря, на векселе, на том корешочке, ничего же не писал, я же его не рассмотрел, даже не видел ничего. Вот. Единственное, то, что вот тот факт, то, что а, может быть, как вот этот корешок, у них тоже там вместе с П1 куда-нибудь, но в разные архивы уходят, а, типа, что был выпущен именно такой вот, э, как бы, персона это выпущено, да, и у них эта заламинированная штучка, это остается у них. Я, yep. я тебе uh, объясню, это вот э, во всех шпионских фильмах есть uh. такая штука: э, опознать друг друга по словесному паулю, там, по какому-то признаку, там, у меня в руках будет там, э, там какой-нибудь журнал, мурзилка, да, допустим. Индификаторы, которые однозначно позволяют идентифицировать связь между двумя объектами, либо субъектами, короче. Ну, смысл ясен, да? Uh да. -huh. Ну, вот этот отрывной талон, он похож на э, ту штуку, которую придумали очень давно. Все шпионы мира этим пользуются. Они что делают? Купюру рвут, бум, этот, денежную купюру э, кривым образом рвут пополам, а при встрече складывают две половинки. Если совпадают линии разрыва, э, значит это все нормально, свои, свои люди. Понимаешь? То понял, есть, понял. какая -то денежная купюра, она действительно только в присутствии двух половинок. То есть, в банк нужно две половинки сдать. Ну, это понял. Значит, может быть, индификатор, может быть, и вот эти вот э, полоски так, фотографии, может быть, такие же полоски, запись точно такая же, какого-то звукового кода, там еще что-то, тоже на этом корешочке. Потому либо что людей, другой как, Либо вот 99% же людей меняют паспорт, они приходят и сдают паспорт, правильно? Да. Либо в случае смерти, вот как это мне заявляли в ЗАГСе, мы, говорит, этот паспорт умершего человека направляем в МВД, либо в миграционку. Они, они получают этот паспорт, либо умершего, либо живущего человека, который поменял, добавляют туда вот этот свой корешок, который не изъяли, и все, и эта ценная бумага отправляется куда? Хрен знает куда, хрен знает зачем. Ну да. Ну и тоже то как вариант. Вот. Потому что у тебя было на канале, или у кого-то там молодые братья сестрой там пришли куда-то, а у них, говорили, им сказали, что человек типа жив, а, когда, а они пришли через справку там о смерти или что там. У тебя это было? Нет на канале? Нет, нет, нет. Проговаривал не ты. Ну, Кто-то из блогеров это говорил. Они удивились, как так э, там отец умер, а им говорят, что он типа жив по документам. Ну вот так. Ну, такая есть. Ясность. Что нифига не ясно пока. Ничего, разберемся. кстати. Я, кстати, я же это пошел под паспорт, как только получил, сразу же пошел э, снял с ну и, и до этого я пошел психпсихотерапевт взял справку что не дебил mm. вот прихожу к ним это как в это с регистрацией снимаюсь там ну снялся у нас нормально а потом а, прихожу на следующий день ну типа это пропишите меня пожалуйста она мне дайте мне говорит ну куда вас там прописать э, э, собственность там и так далее там подобное я говорю не сюда пропишите. я сфотографировал э, пошел вывеску где это ну их адрес МФЦ вот это все я говорю меня прям вот сюда вот делать на фотографии она не врубалась не врубалась говорит, Вы, говорит чего как сюда я говорю девушка вот смотрите справка я не Я говорю, на полном серьезе вам разговариваю. Он говорит, я, говорит, не могу такого делать. Мы, говорит, у вас, выговорит, надо вам этот право собственности и так далее. Я говорю, так у меня нету такого документа. Я говорю, он у вас находится, этот документ. Вы же здесь находитесь, ваша организация. Соответственно, у вас документы на это все право имеют. Меня сюда говорю, пропишите. Я говорю, паспорт у вас ну, там будет а как вы говорит, будете здесь жить? И говорит, да не я буду говорит, здесь жить. Я говорю, паспорт где-нибудь будет жить. Вот эта вот, персона. Говорит, говорю, он говорит, маленький, я говорю, он маленький, он говорит, много места не займет. Можно где-нибудь здесь положить и так вот будет лежать хорошо и жить здесь с вами. Он даже лежит, подожди, он жить, не, он жить не умеет. Эта персона будет зарегистрирована просто. Учетная запись будет. Она зарегистрирована. Все. Да, да, да, да. Ну, я ей просто-напросто уже так, уже, уже иронирую, что, потому что она вступили просто-напросто. Я говорю, хорошо, давайте я сейчас к начальнику схожу. Я говорю, к начальнику пошел, к этой женщине подхожу. Я говорю, можно я говорю зарегистрирую персону на данном адресе? Она говорит, ну, говорит право собственности, пожалуйста. Я говорю, так у меня нет документа. Она когда врубилась в это дело, она чуть ли истерику не истерику загнала там это то, возмутилась так, что то, вообще говорит, нет, по такому-то закону, по такому-то не положено, так далее. Я говорю, ни в каком законе говорю, не, не прописано, что запрещено в МФЦ прописывать паспорт. Соответственно, если не запрещено, значит разрешено. Я говорю, давайте исполняйте, пожалуйста. Она, короче, она там это, подняла такой хай что И там еще эти строители работали свистили, гремели. Ну, короче, в, в, в итоге Я, мои ожидания положительные, как бы, не осуществились. Вот. Но то, что с ними разговаривать на эту тему на все, можно. Их можно как бы все равно продавить. Ну, надо учиться переводивать. Ну, не, ну я слышал, что этот эту персону, когда перед с регистрации, когда раньше, когда спрашивали типа, куда убывает, это указывали этот новое место регистрации требовали указать, и народ указывал этот адрес у МВД, который выдал паспорт. Так я им точно так же говорю, мне говорю, на этот же адрес, пожалуйста. Понимаешь, в чем дело? Я им точно так же. Они, говорит, нет ни в какую, давайте, говорит, право собственности. Но они, там, либо уже роботы, уже все конкретно, трехчакр, значит, только пожарники и так далее, и все. Больше нет, кроме постановлений, там, и, и вот этих вот внутренних, как бы, и расписание их, больше они ничего не понимают, и не знают регламентов и так далее. Все. Думайте, уже там никто не может, уже похоже. А что, а вы в итоге не отказались? Ну, конечно, отказались. Я же тебе говорю, что, что там вообще караул. Я говорю, не запрещено, значит, разрешено. и говорю, исполняйте. Какие проблемы-то? Я же вас не прошу, говорю он будет... Как бы сказать, персона будет здесь как бы замечательно находиться. Я говорю, даже вам как бы оставлю его временное проживание какое-нибудь оформим и так далее. У вас же, говорит, миграционная служба. Я говорю, пожалуйста, я говорю, делайте какие-то действия положительные. Я говорю, у вас же все для человечества. На сумме человечества же находитесь. Я говорю, ну так вот, пожалуйста, вот вам персона хочет у вас как бы погостить нет ни какую, все по такому-то, какому-то закону, там 600, там какого-нибудь неположенного и так далее. Я говорю, там нету такого, не написано. Вот тебе, Значит, надо, тебе надо было переходить в правовое поле сразу. То есть, что бы они тебе не ответили, сказать сразу, вот молодцы, а теперь то же самое в письменном виде, пожалуйста, официальный ответ на бумаге, Но... имя, отчество, дата, роспись, где хранится этот оригинал там, Дата, время, заверяющая, заверяющая печать круглая с ННН у ГРН. Будьте добры. Ну, как бы жил, знал бы, жил бы в Сочи, как говорится, да? Вот. Это у меня сейчас, как бы, такое познание, как бы, побольше, произошло, ну, поимел ее. Вот. Тем более, вот сейчас вот ты мне это подсказал правовое поле выходить, чтобы на любой отказ, там, еще что-то, что-то они писали, это все это дело. Вот. Но опять же, можно же их как бы и потихонечку, как бы, и в другом понимании, вот, допустим, вот это он вот Олесита, ой, да, женщина Олесита, вот это, она же там в этой газете тоже опубликовала, что типа умер, эта персона умерла там или еще что-то. Я вот с ней тоже хотел бы созвониться, как она там это все дело провернула в газету в эту. Везде ищу какие-то ну, ссылки, чтобы подать объявление в газету вот, ссср 2 хочу. что то нигде не могу найти координаты, как подать ну, объявление. У тебя, случайно, нету ссылки? Нет. Ну, что, в интернете не можно найти, что ли? Да я тебе говорю, я ищу и говорю, просто подать объявление в такую ну, газету. А он, там поисковик Google выдает, что типа... Вот на сайт зайти, ой, ВКонтакте и так далее, там подобное. То есть такие вот координаты. А там заходишь в группу, а там подача объявлений, там нету такого. Вот меня это дело переживается. Тем более, она еще она еще сделала эти в налогу, отослала НН, вот эти все эти дела. Мне тоже хотелось бы у нее это дело узнать. Ты ничего такого не отсылал, у тебя не было это? Не, не, не. А которая, Олеся? Живая женщина Олеся, которая у меня в эфирах. Да, да, которая у тебя в эфире была, Олеся. Mm -hmm. Да, просто звоню с ней, позадаю вопросы. А ты знаешь, ты, в принципе, можешь ту же схему отработать и на, в сторону ОМВД. То есть <смешно> не в МФЦ бы зарегистрировать персону, а в этом, в ОМВД попробовать. Нет, так я в МФЦ там. А, в самой МВД? Да, конечно там же хранятся типа это в форме P1, да? да форме в форме заявления. В форме 1П, а зарегистрируй почему-то по другому адресу. А, ну, слушай, а, так это вот по парковку точно так же сделал же, по-моему. Он же говорил, что в каком-то заявлении, типа, я говорит, не могу не мог там быть, потому что э, он от физ лица писал что не мог там быть, присутствовать, потому что меня главный распорядитель ограничил в действии, потому что я нахожусь и адресе МВД. Ну да. Физически, вот физически персона, точнее гражданин, вот паспорт гражданина Российской Федерации, да, выдан? Вот этот паспорт mm -hmm. это, по сути, копии оригинала документа. Потому что там стоит. Нет, это твоя курс. Подожди, я тебе логику выстраиваю. Да слушай. Mm -hmm. Потому что стоит мастичная печать, является копией. Оригинал находится в МВД в виде формы 1П. То есть гражданин, вот это и есть форма 1П. С фотографией, все там, росписи там и все такое. Вот это, вот это 1П это и есть гражданин, по сути. И почему он физически находится, вот это физическое лицо на, находится в МВД, а регистрирует его по, другу, по другим адресам? Почему? Непорядок? Угу. Угу. Слушай, точно. Поэтому, поэтому, поэтому можно, как бы сказать, всех и отсылать на адрес МВД. А этот паспорт можно, как бы... И вообще Я вообще его не, вот, я до Нового года его получил, и я его вообще нигде не ни в банках вообще нигде не показывал. То есть вообще ничего нигде не афишировал. И вот смотри, у меня была фирма ООшка, то там есть такие два понятия в адресах. Это юридический адрес и фактический адрес нахождения. А yeah. Что такое юридический адрес? Это вот и есть та самая регистрация, то есть регистрация адреса в налоговой куда отправлять всю корреспонденцию, в случае там претензий, переписки и так далее. вот А фактический адрес нахождения, это там, где фирма находится, где офис, где они там это, это, находится физически. Вот здесь то же самое. Фактический адрес в МВД, которые выдали, и у которых корешок хранится, и форма 1П, то есть угу. основные бумаги у них хранятся. Сам официально, угу. сам гражданин у них. А юридический адрес юридический, по которому и присылают все повестки и т.д., и т.п., и извещения, и э, претензии, и, и, это, и суд спрашивает этот адрес, э, то есть именно в, в юрисдикции, это вот адрес регистрации персоны. А когда ты снимаешь, mm -hmm. рекламу, то юридически ты вы, выпадаешь из юридического поля, и все претензии, по идее, должны идти напрямую на адрес фактического местонахождения персоны. Логично? Да, слушай. Ну, у них, видишь, отзеркальное понятие, понимаешь, они подменили вот это понятие. Вот, типа, юридическое, типа, такой-то адрес, да, а фактически там, где ты живешь прямо. Там юридический, типа, где ты прописан, да, ну, регистрация, допустим, да, а фактически там, где ты реально проживаешь, как бы. У них, видишь, как они подменили это все это дело? А тут, если по бумажке вот это все это брать, то ты прав, конечно, это вообще очень даже интересно. Угу. Очень даже интересно. Когда вот что-то ну, ну... в суде вот эти да, понятия, он не соображает, что его спрашивают вообще, и где на самом деле находится персона. И что он на самом деле не. Да, знает. да, да. Он, отвеч... он начинает за персону отвечать в меру своего осознания и понимания. И когда, а ну, слушай, слушай. когда черный мантия видит, как он отвечает и что он отвечает, она сразу делает вывод, дееспособный или нет. Точно, слушай, Вот это, вот это прямо фишка конкретная. Ваш адрес, да? Чей адрес? Вот персоны. То это, то это. И адрес МВД. Ну, вас какой адрес интересует? Где фактически находится гражданин? или Или где он зарегистрирован? Регистрации у него нету, а фактически он находится в МВД. Там, где его и создали. Вообще логика классная. А все, все вопросы к эмитенту, к создателю? Да, да, да, да. Да. да. Или к цару, да, корешки, пожалуйста. Ну, да. Ну, слушаю. Много пазлов сошлось, благодарствую прямо. Mm. Очень полезно пообщались. Чего, для всех могу разместить этот разговор? Да, ради Бога. Mm. Конечно. Да, самое от... главное, чтобы. Са, та, самое главное, чтобы если люди, которые пойдут получать вот это дело, да, mm. если у них как бы возникнет такая ситуация, точно так же, как у меня, да, что их, допустим, сразу к начальнику пойдет и, и, там, и так далее, что получать именно паспорт. Вдруг у кого-то получится. Понимаешь, чем дело? Если они предварительно это дело не видели, то вот у меня вот она забылась, понимаешь, чем дело? Не подготовилась, ничего, просто схватила документы, увидели, мы ей сообщили, позвонили, что пришел такой-то конфликтный человек, который ну, якобы конфликтный, да. Но для них для конфликтной, для общественности, которая там находится, я мирно, спокойно, не, все не, разговариваю. Не, не, не, конфли... вот. не конфликтный, а слишком грамотный. Ну, можно так сказать, да. Вот. Она поэтому сразу же меня как бы вызвала. Я говорю, когда я. еще нюанс такой, когда я переписывал вот эту форму P1, ну, заявление на, на получение паспорта, да. А... Она вызвала там двух человек, которые по-спортистки, вот эти, я не знаю, как они называются, вот эти, я говорю, я пока напишу, пока буду писать, это я говорю, что она типа здесь ну, делает, третий, там, четвертый, третье лица. Ничего страшного, они подождут, спокойно пишите, спокойно там это. Я сидел, писал. Я чувствую женщину, которая, ну, прием вот этот ведет, э, ну, обычных граждан, да, э, всяких разных, так скажем, да, у нее, она прямо, и, и, и я как бы такой тут, что к чему, персона какая то персона какая-то, да, важная, так скажем, да, и, и, и начальницу тут нужно как-то лояльно быть, чтобы не показать свое вот это дело, и вот на, на тонком плане энергетическом, да, вот это прямо вот чувствуется вот это вот <сих> кипение вот это все это дело. Просто интересно вообще ситуация такая. И представляешь, она стояла по стойке смирно и ждала, пока я напишу. Вот в чем дело. Когда я только написал... Форму вот этот B1, правильно все для них, да, они там посмотрели, все такое. Она тогда расписалась, я ей прямо говорю: Я говорю: ну, пожалуйста, должность, ваше имя, фамилия, отчество, и тогда уже расписывайтесь правильно. То есть всех все как бы вот так подграмотно. У меня документы, волеизъявления тоже писали, с расшифровками со всеми, все, все, как положено, со штемпелями, с печатями все. Я их прямо вот принудил к этому делу, ко всему. Может быть, поэтому она сразу же так меня уволокла к себе, чтобы я там э, умность свою не показывал для них. Хотя я не считаю, что сильно грамотно я что-то поступил, потому что тоже видишь, ну опыт есть опыт. Слушай, а ты фотофиксацию производил форма 1П? Ну да. Вот, Конечно. вот, надо было... Я, ж тебе, я, ой, я ой, себе ой, ой. присылал... Да подожди, я ясно, пришлешь потом. Угу. А, вот тебе надо было, по идее, с этого и начать по 18 пункту. Что я, я хочу произвести фотофиксацию форма 1П, а и об этом внести запись в 18 пункт, что я произвел фотофиксацию, чтобы вы потом не смогли это все подделать. Обычно они идут на, на, на это, и народ пишет. А когда ты уже начал писать, тебя уже там, ну это можешь если быстро пишешь то дописать и все остальное я знаю что хочу Тут есть такая фишка можно сделать печать определенную да допустим как штынтуль там не можно сделать там с EC, там без оборота EC какие то цифры, да, штампик сделать. Просто раз, чик поставил резко, так и все, и они уже ничего никуда не сделают. И также можно прописать вот такой определенный штампик там, лазерный, пишут ребята. Есть печатать, была, была, была у меня такая печать, даже две штуки. Первый печать но... у меня три года назад изъял отдел «Э» по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Не знаю, куда они ее дели, зачем она им понадобилась, но они ее, ей очень заинтересовались. И это одна из немногих вещей, которые они мне не, не вернули. Вот. А mm -hmm. второй раз я ее год назад где-то заказал новую, новую, точно такую же, с тем же текстом, и не, недавно подарил это другой женщине. В принципе, я ну, понял, осознал, что лучше рукой все дописывать потому что собственно ручной, она имеет намного больше, скажем так, мощи и признания, чем на это от штемпельной. Понятно. Нет, я-то видишь, думал просто есть такие, там приходят письма, там или еще что-нибудь, чтобы как бы, ну не подтверждать персону, там еще что Просто штемпелек поставил, что без акцепта, без ничего, то есть, ну, не туда попали. Ну да, да. Общем, я, я, я, я... Не эту печатню, везде шлепал, где попало. Где надо, где и не да, там. То... И там у меня еще ссылка была на этот, на ВК, то есть, как визитку использовал. Mm -hmm. Вот. просто, не нигде попало эт этими вещами, штемпелем пользоваться, а именно… Осознанно, где именно это необходимо, где не, не нужна твоя именно рука подтверждения, понимаешь, какое-то. Все равно же собственноручно, вот, то, что ты все равно пишешь, там, без акцепта, там, без оборота и так далее, это в определенных случаях. А когда это, ну, смысла в этом нету, да, вкладывать туда энергию, там, еще что-то, просто что-то, все. Я обычно штамповал на, на, чаще всего на этих на бумажках, которые клеили на подъезде. Увидел, mm -hmm. достал печать, шлеп и все и пошел дальше. Афер такой не на и все. Mm -hmm. Но у тебя это видео нету, и ты не выкладывал еще есть, эту информацию? Есть, есть, есть. Выложено все вон в этом. Под каждым видео есть ссылки. Там написано про зеленую универсальную печать. Вот, переходишь. А, вот, все. Ага, все понял. Ну, все тогда, хорошо. Все, благодарствую. А, информацию и... за, за опыт, да, Гарри? Дмитрий, на будущее совет пиши все на аудио и на видео, потому что вот даже в МФТ ты создал уникальный прецедент, потому что попросил их это, ну, ты вышел на тот путь, который они не ожидали, что зарегистрировать регистрировать персоны именно на их адрес. Я тебе скинул под вывеской МФЦ, там есть аудио, это, я тебе скинул этот разговор. Есть, да? Аудио, да? Ну, замечательно. Добро. все, благодарствую. Очень полезный разговор для всех будет. Замечательно, что будет во благо. Если. Давай, все. счастливо. Давай, счастливо. Пока, пока.